<смех> <смех> <Ой, с белорусом. смех>. Пятигоску. Ну, я говорю, как говорю. Почти, короче, почти найдем. Ну, действительно, сначала найдем бутылку с водой. Uh, добрый день, друзья. Мы с вами находимся на выставке Акватером 2022. Соответственно, покажем вам максимально наш стенд, расскажем о своих решениях, а также постараемся с вами найти что-нибудь в этом году интересное, uh, именно в сфере нашего направления, то есть по безопасности. Uh, ну и давайте, пожалуй, начнем. Это, что это у нас такое? Это есть трубопроводы, нет мелочей. Давайте посмотрим. Так, теплый дом. Что это такое? Новое приготовление. Гарантия. Вода для отопления. Ой. А можно вас? Вы не подскажете, это именно идет в чем суть продукта? Вода дистиллирована тепло. Это не замерзает, а теплоноситель. И... Так, вода. так. Так а принцип действия вот этого теплый это именно теплоноситель? Это... Система не замерзает. Ну значительно больше. больше. То есть по сути своей это, скажем, как а... антифриз для машины? Верно. В только салфеточку. В тридцатку никаком ни случае машины нельзя. Я понял <серкно> И все. И наоборот. И он типа экологичен, правильно? Как, Какой-то. Генриколь, да. Все, я понял. Все, спасибо. Пойдем. Ну, я понял то, что я понял, что, по сути, это то же самое, что я не машину. Вот и все. Только, ну, а-ля, он более экологичен. А экологичен ли он, на самом деле, вообще никто не знает. У меня такая же, только наоборот. Смотри, Просто наоборот. А так все, один в один. На самом деле, мы идем, куда-то мы идем. Я не понимаю, где мы должны найти основную цель сегодняшнего визита, для которой нас послала коллега. Пойдем. Давайте зайдем на стенд к нашим старым друзьям, к посмотрим, что у них нового. Вообще, надо отметить, конечно, второй день гораздо гораздо более насыщен по потоку людскому. Плотно. А вот и они, мангалы. Так, э, партнеры или мангалы? Мангалы. Выбор очевиден. О, да, да, да, да. Я, если честно, не очень понимаю конструкцию, но сейчас мы все узнаем. Ну, блин, это по аналогии с движком сделано V8 у Евгеньевича на Крузаке. Ребята, а не подскажете, это как кто это из себя представляет? То есть, если это стандартная решетка мангал, понятно, а здесь. Это отопители печки, да? да. А манталы? Да, э, ну, на самом деле выглядит достаточно все хорошо. И ну, необычное решение весьма. Мне нравится. Да, как вы видите, у меня все особо технологичный подход у вас каталожку возьмем удачи вам спасибо, интересно молодцы так это что промышленные насосы насколько я слышал а может быть я слышал совсем неправильно львиная доля всего сейчас производится этой продукции в китае а давай спросим. а не подскажете именно по моторам это китайские производства да, да. китай да спасибо Спасибо. честность ну и, в общем-то, которая не понравилась, потому что, ну оказались мы правы в своих предположениях День добрый! Добрый! добрый. Ребят, компания Агнеза пытались работать и вам сегодня приходил вот, ну, надеюсь, все получится сейчас мы там доделаем еще ряд ä, интересных систем и думаю, может быть, предложим вам еще что-то актуальное ну, у вас, как всегда, я смотрю, на высоте все на уровне, хорошо сделано. Все. Удачи вам, пойдем. А. Ну, что новенького, большие надежды на нас возлагают, продолжают нас закладывать в проекты. Нам нужно еще кое-что найти. И вы, друзья, не подскажешь, по моторам в Китай или... Вообще, в Китай, но, в столице, я понял. По по mm -hmm. Понял. Ну, не просто для себя. Все, окей. понял. Да. Спасибо. Китай. Мангалы были русскими, но, знаете, мне там без Китая тоже не обошлось. Здрасте. Нам сказали, у вас есть бутылочки на штуках Возможно, нам повезет. Ну и нам не стыдно, абсолютно пользуясь случаем. Небольшой акт вымогательства, да? Знакомые усы, хвост, борода. Выпрашиваете Мы клянчим, клянчим, пользуясь случаем, прямо с камерой вместе. Все. Бутылки с водой, с ремешками. Да-да-да-да. И уже распаковывают. Это потому, что мы вот пристали Три можно? Так, начинается. Три, там, четыре, соответственно. Три. Все, давай. да, давайте, короче, да, давай. Это... это можно забрать? Да ладно. Об этом девчонка. А, а, это зашку. За это за... за... за... Большое вам спасибо. Смотри, ухватил коробку все-таки И в каждую выставку ходит, все собирает И он воды красной еще возьмет, Красной воды Воды без газа, с газа Уже уподобился бабушкам, которые ходят, собирают раздатки И старые календари а На том и выживает, в общем-то, командировочный люд Кто командировочный, а кто и местный? Это местный Промышляет не первый год мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, ну, мы не знаем. Нам было неплохо увидеть наших старых партнеров в Сантехкомплекте. Смотреть, что там у них есть. Это же Сантехкомплект, получается. Добрый. Да пока смотрим, ребята. Мы так отчасти являемся вашими поставщиками. Хорошо. Вот, компания Агнеза. Да, да, да, да, да. Работаем с вами плотно. Все, okay. Хороший стенд, молодцы, красиво все. В целом мне почему-то кажется, что этот павильон гораздо поживее. Вот я бы хотел, чтобы у нас был вот такого плана стенд, двухэтажный. Вот. Наши размерчики. А это, в принципе, как раз отчасти те вот именно моменты, на которые мы производим свои муфты. Стоп-топ-топ! Кажется, я нашел ту историю, о которой нас постоянно спрашивают различного рода дедушки, Чем закрыть трубу. Позвольте, что нас спрашивали? шумоуплотитель. Вот он, брат! Так, сейчас мы кого-нибудь поймаем. Ну, на самом деле, получается так, что нас никто не сможет сейчас проконсультировать. Наверное, мы сюда вернемся позже, поскольку интересный сейчас вопрос. по о поглощении там. Соответственно, это воздуховоды, это эта тема актуальная. И то, что я пока вижу, я не совсем понимаю. Уникальное дизайнерское решение, Слушай, ну, но, ну, но ну, на самом деле выглядит неплохо. Но ну, это фаянс. Мы на самом деле уже мы просто блудим уже, потому что мы ушли совсем в то, это уже какой-то мир фаянса просто там, да. И нам надо выбираться отсюда. Но это не наш профиль. пошли дальше. О! Вот это вот, конечно, это красиво, красиво, красиво. Но не интересно. Это четко, это, это изящно, но не наш профиль. На самом деле это автономки котлы, как твердо топливные, как и обычные. Добрый день. Fire alarm. Yeah. Какая-то система. Это пожарные системы. Пожарная это система, да? Когда пожарная система начинает, да, вот это вот это. Да, это потом вода идет туда и. И здесь рассеиватели, да да. да? да, конечно, конечно, будет интересно. Mm -hmm. Мы можем написать, я думаю.. Мы oh, взяли с собой визитку. Мы не взяли с собой визитку. Вы можете нас отсканировать, боитесь, что вам oh, нужно. Это тоже... okay, okay. Okay. Yeah, хорошо, so... хорошо. Ну мы пишем. Пока мы не знакомы с вашей компанией. Мы работаем э, в схожей сфере, занимаемся именно пассивной агентной У нас покрытие, у нас определенные муфты, которые ну, там, срабатывают во время пожара, перекрывают там самые источники. И для нас все, что ну, касается этой темы, оно актуально, оно интересно. И рассматриваем э, в разных случаях, Возможно, как партнеров, потому что мы компания-производитель тоже. Ну и, естественно, смотрим какие-то новые решения. Все. Хорошего всего. Удачи вам. Спасибо. Давай. на самом деле хорошие ребята и интересные штуки у них что удивительно как всегда про безопасность народ думает мало много кто думает про то чтобы что-то построить сделать коммуницировать настроить и никто не думает о том как это защитить это вот но ну, ключевой момент который он часто очень обглубится это интересная штука которую спрашивал наш коллега кстати ребята у вас есть какой-нибудь каталог что-нибудь нам можете дать на ну, сайте, можно, все спасибо хорошего всего ну, интересно, но не продадим. Ну, очень такой хороший подход. Нас преследует глушитель, насколько... Или... на самом деле огромная выставка там, да, такая большая и, ну, реально помимо нас еще только одна компания представлена, которая думает там, ну, о какой-то степени безопасности. Удивительно. Я увидел что-то красного цвета, возможно, это то, что мы ищем, но нет, нет. Это горелки, эта система обогрела соответственно. Поездка в Италию. Белободжи и Белободжи погнали. Поехали. Но каждый поедет со своей, поехали. Ну, я не из Бультыконема, поэтому пузырьки меня не интересуют. Там была такая рыбка. Больше пузырьки, пузырьки. да. У нас сегодня, кстати, ребята спрашивали какие-то решения по конфлекции. Им надо было обработать комплект, чтобы достичь категории НГ. Что они хотели обработать, я не очень пойму. Добрый. Мы компания Agnes тоже стоим. И да, сегодня к нам пришел товарищ удивительный и собирался обработать конфлекс. Комплекс там ваши материалы до категории НГ. И мы просто зашли посмотреть, даже нам просто стало интересно, что же это могло быть. То есть МГ. он, да, да. Да, да, конечно, правда, не просто, что интересует это. А может где-то это увидеть, Не представлено. Ну, просто я, я повторюсь, там, вопрос в том, что, он, что у него нанесен ну, комплект, и он хотел получить категорию НГ, там, да. И мы понимаем, что те материалы, которые у нас есть, мы, а, там, с вероятностью 99% не можем совместить с вашими, Я думаю, может быть, что-то появилось новое. И... Нет, но еще нет, а, на самом деле удивительно, что выставка ну, достаточно большая и крупная, а по именно защите там, да, мало народу работает. Всего хорошего, всего, спасибо. В каталожке мы, наверное, все-таки у вас с вами Соответственно, по муфтам мы с вами пересекаемся периодически, там света вещи, да, Звукоизоляция. Вот. Звукоизоляция сейчас насущный вопрос, потому что сейчас именно, скажем так, у нас. Ну, ряд решений, которые мы разрабатываем там мной да, в том числе там проходы Это актуально. Ну сейчас люди думают уже о комфорте, может быть, когда-нибудь начнут думать о безопасности. <соцентрический> <соцентрический> <соцентрический> угу. Я понял. <соцентрический> да. Ну, возможно, да. <соцентрический> это понятно, это промокод. Все, тогда могу ограбить вот. <соцентрический> Все, хорошие выставки, хороших проводков. Спасибо. Так у меня, короче, я вот реально не понял, что сегодня хотели проектировщики в комплексе замазать краской УМ. На категории НГ Больше похоже на то, что слышал звон И не ясно ни о чем Так, ну наборы мы с тобой уже фитингов набрали сегодня Посмотри на меня внимательно Я, кажется, я превращаюсь уже в бабку бабку. Ну иди, иди, сними себе мужика красивого Но мне это не интересно вот тебе понятно Девушка снимает Все. Это типа для меня, ну понятно кто, да? Да? Все, все ясно там нет вопросов я заинтересовался ай да и луна да все. удачи вам ребят вот без палева да? так какой-то просто тарса троллей сантехкомплекс антехстандарт потенциал ну кран с брюликами это перебор рефлекс Так, давай. Но я не очень понимаю. Хорошо, интересная стенда всяком случае. Есть печки есть. А, ну а по сути тоже печки мангалы. Ну, ребята, да, по сути. Но это грохотульки, я не ем грохотульки. Пойдем. Так, и что это такое? С той стороны, а кто наливает, где наливает? <плес> так, понятно, а что наливают? Квас, пиво. Квас пиво В разные стаканы? Uh, вмешивать, но не взбалтывать Все так, так. надо вызвать духа Хорошая штука, но походу нет ни класса, ни пива Нет, каску мы не будем мерить Я с армией не люблю каску Да, ну что, мы решили в этом году немножечко преобразить свой стенд, добавили, как бы сказать, чтобы прорисовали там примерно аудиторию, и там понимание нашего решения, да, то есть мы получили хороший новый материал, это водный лак на КМ-1, который без запаха, он как раз подходит для обработки кафе, различных лоб там и прочее, прочее, прочее. Достаточно хорошо подходит для каких-то решений, которые требуют, допустим, выполнения работ, ну, безотлагательно, да. Мы понимаем, что мы вынуждены закрывать на 2-3 дня всю эту работу. Если мы говорим о составах на водной основе, мы понимаем, что мы можем работать здесь и сейчас. Соответственно, вот так все это выглядит. Постарались максимально отобразить именно в готовых решениях и показать, как это выглядит на самом деле. Размерами мы немножко ограничены, поэтому сделали совершенно по максимуму, там, да, в объеме. То есть здесь у нас представлен водный лак на КМ-1, здесь у нас представлен полиуретановый лак на КМ-1 из износостойкий, который мы можем холеровать с вами как в черный цвет, так он может быть и стандартный, белый, глянцевый, глянцевый, не белый, глянцевый, либо матовый. Вот. Ниже мы сделали решеточку, имитирующую оконную раму на основе нашего материала органа, это водные лаки, которые колируются в различные цвета, решение по паркету выполнено на основе универсального лака и угнезащитной пропитки, то есть это комплексное решение, пропитка у нас выполняет угнезащиту на группы, в зависимости от расхода это либо первая, либо вторая группа, а лак, соответственно, выполняет у нас КМ1 решение этого, да? И и комплексе это достаточно серьезно повышает, огнестойкость. А, второй момент. Также решили вам показать нашу огнезащитную пропитку вот, для тканей, а, которая достаточно востребована в нынешних условиях. Опять же, мы говорим о каких-то там различных банкетных залах, местах скопления людей и прочее, прочее. Там, да? Банально те же самые кинотеатры требуют там обработки. Вот. Ну и вкратце, вкратце, хотелось бы, может быть, показать, обратить внимание на возможную палитру по, по решениям для дерева вот соответственно это лаки на водной основе они экологичны они создают дощущую пленку И я думаю что за этим материалом достаточно большое будущее здесь мы подошли э, к нашим стандартным решениям. мы имеем тут э, скажем так отображение типовых моментов э, работы наших изделий, да, то есть здесь есть как проходы кабеля с кустины, так проходы сантехники, также решение по проходу стальных труб через перегородку. Все это, соответственно, имеет нормированный предел огнестойкости, подходите, смотрите, мы вас с удовольствием проконсультируем, расскажем, покажем, ну и на финише мы, наверное, подойдем, скажем так, к еще одной визуализации именно я бы сказал так да? Визуализация тех же самых решений там мы видим сработаешь не сработаешь здесь мы видим основные принципы и моменты где это все монтируется, как это находится как это выполняется здесь же мы добавили Ряд моментов, которые связаны с трубной защитой кровли. Уместили э, так, потому что показываем, там, материал, который, на момент нанесения позволяет э, исполнять, там, любые формы. Атмосфера стойки э, применяется исключительно для кровли и прочих вещей. Я считаю, что решение достаточно интересное, поскольку оно в разы э, облегчает нагрузку на кровлю и позволяет работать э, в тех местах, в которых раньше это вызвало бы проблемы, да, потому что там не каждую кровлю возможно забетонировать, отсыпать щебнем и прочее, и прочее сделать пояса пожарной безопасности. Ну, а для тех, кто не посещает, допустим, выставки такого формата, как Акватерн, да, но нуждается или есть потребность, или есть интерес именно в защитных материалах, мы с удовольствием напоминаем то, что мы будем участвовать в этом сезоне во всех выставках. Мир климата, Модил, Секьюрика и все-все-все как обычно, как и, в общем-то, во все предыдущие годы. Будем рады вас видеть. Короче, ладно, Пойдем. Пойдем.